Привет! Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео я буду шить летний сарафан для ребенка. Здесь я уже сложила все, что мне для этого понадобится. Выкройку я буду строить сразу на ткани и расскажу, как я это буду делать. И для того, чтобы построить выкройку, мне необходимо снять мерки с ребенка, такие как длина изделия, обхват груди и глубина проема. Я уже сняла все эти мерки и теперь буду строить выкройку на ткани. Для того, чтобы нарисовать выкройку, складываю вот так ткань вдвое. Так как у меня обхват в груди ребенка составляет 54 сантиметра, я делю его на 2, получается полуобхват. Прибавляю к нему 5 сантиметров на свободу облегания и 2 сантиметра на припуски. Итого 34 сантиметра. Теперь 34 сантиметра еще раз делю на 2, так как я буду краить на 1 четвертой сарафана поэтому делю еще раз на 2 это у меня получается половинка полочки либо половинка спинки вот так Так как ткань у меня здесь вот сложена поэтому 34 делю на 2 получаю 17 сантиметров теперь эти 17 сантиметров и откладываю здесь сверху сначала от сгиба откладываю 17 сантиметров теперь мне нужно начертить длину изделия, так как у меня она составляет 56 сантиметров я добавляю вниз еще 2 сантиметра на подгибку и 4 сантиметра вверху на кулиску итого получается 62 сантиметра теперь вот здесь откладываю 62 сантиметра внизу тут я уже отметила 62 сантиметра это у меня будет длина изделия и теперь по горизонтали откладываю 17 сантиметров, вот как вверху и теперь соединяю вот эти две и вот эту сверхнюю должен у меня получиться прямоугольник теперь мне необходимо нарисовать вот здесь вот пройму сверху а, так как у меня а, размер глубины проймы составляет 15 сантиметров я добавляю 2 сантиметра на припуск и 4 сантиметра на кулиску которая будет вот здесь сверху итого у меня получается 21 сантиметр теперь отсюда сверху а, Отмеряю 21 сантиметр. Теперь отсюда сверху отмеряю 21 сантиметр. Вот так. И рисую горизонтальную линию. Теперь отсюда сверху отступаю 2-3 сантиметра. И рисую пройму. И теперь здесь по низу платья я добавляю еще 5 сантиметров. И теперь соединяю вот эти вот точки. И теперь соединяю вот эти вот две точки. Вот здесь снизу отступаю полтора сантиметра и вот так вот срезаю немного угол. И теперь вырезаю. И здесь чуть-чуть вот так вот подровняю. Вот так вот у меня получилось. Теперь опять складываю ткань вдвое ложу уже готовую в полочку, так как они будут одинаковые. Прикладываю сюда тоже, здесь сгиб и здесь сгиб получается. Обвожу ее и вырезаю. Вот такие две детали у меня получились. Вы можете взять свои припуски на свободу облегания, добавить либо больше, либо меньше, вот как вам больше нравится, и добавить их здесь вот в объеме груди, в окружности груди и внизу и по низу платья, если вы хотите, чтобы оно было более узкое либо более широкое. Теперь мне необходимо нарисовать рукава, и для того, чтобы их нарисовать, я беру вот эту глубину проймы здесь она у меня получается 19 сантиметров не доходя вот сюда и добавляю еще 1 сантиметр на подгибку и длину я беру 30 сантиметров 30 сантиметров длина и 20 сантиметров получается ширина рукава у меня уже готовы две детали сарафана и я вырезала рукава, скорее крылышки это будут и теперь буду все это сшивать. Теперь я обработаю на оверлаке вот эти срезы боковые на сарафане, здесь и вот здесь. И на крылышках. С двух сторон по ширине и с одной стороны по длине. С этой стороны я не буду обрабатывать. Если у вас нет оверлака, обработайте зигзагом. Теперь сюда вот крылышком я буду пришивать тесьму, вот здесь внизу по длинному срезу, где я обработала оверлоком, сначала вот так подгибаю на один сантиметр, прикладываю тесьму и прикалываю ее иголкой и так по всей длине, а затем пришью на машинке на швейной. И вот так вот я уже пришила тесьму. Если вы тесьму не будете пришивать, то просто подгибаете и прошиваете на машинке. Теперь я беру спинку и сюда к пройме прикладываю вот этот рукав. Вот так, к лицевой стороне тоже. Вот у меня здесь лицо. И прошиваю вот здесь на швейной машине. вот так вот я уже пришила теперь здесь вот эту остальную часть тоже подгибаю вот так и прошиваю на машинке подгибаю сюда вот вовнутрь и вот здесь на машинке прокладываю строчку и теперь с другой стороны тоже спинки ложу вот так лицом сверху ложу рукав лицом к лицу и вот здесь вот пришиваю его по по краю затем опять подворачиваю здесь Оставшуюся вот эту часть сюда вовнутрь и тоже пришиваю на машинке. И вот так вот должно получиться с одной стороны и с другой у меня уже пришиты крылышки. Теперь я беру переднюю часть платья, полочку и вот так к лицу, лицо с лицом тоже складываю. и прикладываю сюда и прошиваю здесь вот на швейной машинке тоже а здесь внизу опять подворачиваю вовнутрь и пришиваю Должно получиться вот так и с другой стороны точно также складываю лицевой стороной вовнутрь и прошиваю на машине. Вот так вот у меня получилось, теперь я буду сшивать вот эти вот боковые швы, выворачиваю вовнутрь и сшиваю на машине. Вот так вот выворачиваю вовнутрь и вот здесь по краю сшиваю. Я уже сшила сарафан по бокам, теперь здесь вверху, где у меня будет кулиска для резинки, я обработаю на оверлоке, затем подгибаю вот так на 2 сантиметра и прошиваю на машинке. Если у вас нет оверлока, то просто подгибаете вот так вот в два раза и делаете просто кулиску для резинки. И теперь вверху, как я уже сказала, подгибаю вот так на два сантиметра и прокладываю строчку. Я уже сделала кулиску и вот здесь вот оставляю небольшое отверстие для того, чтобы можно было продеть сюда резинку. Я уже разутюжила швы, кулиску и теперь внутрь кулиски буду вставлять резинку. Беру булавку, одеваю резинку, сначала продену резинку, по померяю, посмотрю, чтобы уже точно знать, сколько сантиметров мне необходимо. Я вставляю резинку уже и я померила предварительно, мне нужно было 48 сантиметров резинки. Теперь сшиваю два конца резинки и зашиваю вот это отверстие, которое я оставляла, чтобы продеть резинку. И теперь мне осталось подшить низ, я его обработаю сначала на оверлоке, а затем на 1 сантиметр вот так подгибаю и подшиваю на швейной машине. Вы можете просто два раза подогнуть и подшить. Для удобства я заутюжила низ и теперь буду подшивать его на шейной машине. Уже подшила платье и оно у меня полностью готово. вот так вот у меня получилось если у вас еще остались какие то вопросы пишите в комментариях на этом все если вам понравилось видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал а я с вами прощаюсь всем пока